Комбышта. И рядом с лесом. Можно тут. Давай. А вон стой со Ну тут мягко, да. Так, тут все, вот, так смотри. А? Там все, вода. А рядом с лесом тоже плохо. Вот на ну, этом горбыша сделать, да? Вот, смотри, горбыша сухой. Yeah. Да, тоже весь как губка ушел. один толстый, на, по краям, на вот это. Да, я сейчас перекину. Видите, какая тонкая это Я вот так вот сюда в ямку. Надо вот сейчас его сосину где-то взять. А я сейчас вам могу доехать, не? Ты а. заколотишь, что ли? Да-да-да, я, да, да, да, я силы. А пока стояли, провалило. А пока стояли, пол колеса почти ушло. А вторую-то включай сразу. Вторую-то. А, по болоту свободно едет. Но здесь еще конец не топки, а там проезжали так вообще одна вода делаем на гуся скрудок новый в том году Бадя здесь с мамой охотились говорит в этом месте пролетало много у них скрудок тут недалеко он, может видно они весной там сидели а здесь сейчас осень у нас так хочем немного здесь второй сделать вон видите вода о, все. Ну тут еще ближе кресло так твердо, а так все, жиренько тут. Я в том году с другом там охотился, там у меня вообще одни ямы с водой. воду, палку суешь и дна не видно. Ладно, пойдем дальше, я рубить пойду. Батька сейчас выгрузит и снова приедет. Ты сыграть будешь? А Сухая, нет? А? <п glasseshmen goodbye> Нет, твердо, да? <таспорта> а -а -а. <плодия> <плодия> А зачем? А что делать-то? А, нет, а что, можно унести или нет, или заедем? Давай заедем, чтобы А, слушай она замокнуть не должна, да, за это время? Там две еще стоит, видел? сделали настил почти до конца для палатки осталось доски довести, наколотить, хотим хочем низ или блестяшка такая приколотить ее чтобы не дуло и петечку все поставим и можно сказать гусю готова не надеюсь через неделю-две гусь пойдет уже первые уже прошли на каракате по болоту покатались идет хорошо а так, всем удачи, всем пока!